Так, друзья, я вас приветствую. Вы снова на нашем YouTube канале Pride. Мы сегодня поговорим про американца, автомобили США, Ford, который мы переоборудовали на ГБО пятого поколения Виоле. Что такое пятое? Что такое четвертое поколение? В чем разница? В чем отличие? В чем преимущество? Мы сегодня подробно остановимся на всем. Итак, друзья, я вам покажу, что у нас здесь под капотом Форда, Ford 18 2018 года из США. Здесь установлены ГБУ пятого поколения Виали Голландия. Давайте посмотрим, в чем здесь принципиальная разница и как это выглядит. Если визуально посмотреть под капотом, здесь вообще непонятно, здесь установлена двухтопливная система или нет. Ну, нет. Такое впечатление, что здесь только бензин. Хотя вот здесь единственное, что выдает, это 6 газовых форсунок Viale, которые обеспечивают нам подачу жидкого газа в 6 двигатель. И очень важный момент я вам хочу добавить, да, разницы 4 и 5 поколения – все знают, да, все, кто пользуется, все, кто у кого было газовое оборудование четвертое поколение, все знают, что неважно, это польское, это итальянское оборудование, оно все после трех, трех с половиной тысяч оборотов переключается на бензин. Почему это происходит? Да потому что четвертое поколение и форсунки в этом оборудовании, они просто не отрабатывают качество той смести, которая бы позволила автомобилю работать, на всем диапазоне оборудования на газовом топливе. Поэтому там придумали переключение и так далее. Так вот, этого всего нету на ГБО Виале, 5 поколение, жидкий газ. Этого просто нету. Вы нажали кнопку «Пуск», запустились, через 30 секунд вы уже едете на жидком газе. И это точно Но на любой скорости, там до 6000. тысяч. До 7000 оборотов. Все, что у вас есть на тахометре, у вас автомобиль работает на жидком газе. Кстати, добавлю, у жидкого газа октановое число 103-105. Нет такого бензина. Максимальный бензин – это 100. И вы знаете, сколько он стоит. Вот он нам. Стоит порядка 40 гривен. Ну нахер. Сотый бензин. А пропан-бутан, по своей сути, у него октановое число 103-105. И все наши клиенты, которые ездят сейчас на Вяле, они все отмечают банальное увеличение мощности. То есть двигатель, автомобиль едет лучше, мощность увеличивается где-то на 5%. Это все происходит из-за того, что у Пропам Бутана октановое число 103-105. Это более качественное топливо и более чистое. Well... так давайте заглянем под капот здесь у нас сердце данного автомобиля это двухлитровый турбомотор который как вы уже наверное видели едет довольно бодро для городского цикла это просто идеальный вариант почему потому что по желанию вы хотите можете ехать спокойно в комфортном режиме а хотите можете ехать довольно таки динамично при этом всем расход на двухлитровом э, турбомоторе в городском цикле у вас составит в среднем где-то Литров 12 вместе с пробками, в зимней эксплуатации и так далее. Но если вы выберетесь на трассу, то расход составит в среднем где-то 8 литров. Ну, понятное дело, при скорости в 110 км. А, руль реагирует довольно четко, сразу где-то чуть-чуть влево-вправо. Но сейчас мы разгонимся, чуть-чуть мы крутим руль, все, машина уже, несмотря на то, что у нее довольно-таки широкая колесная база, она сразу готова говорить, давай. То есть, ну... Реальное ощущение от автомобиля как от верного надежника, помощника, которому можно доверить как бы, управление автомобилем, при том, что на заднем ряду а, могут комфортно располагаться ваши дети. It's very nice, thanks. что еще 90% автомобилей ездят на четвертом поколении, потому что, как они думали и думают, альтернативы нету. Я вам объясняю. ГБО 5 это логичное, технологичное продолжение, знаете, как эволюция? Это эволюция ГБО. И, кстати, мировые лидеры, автопроизводители, такие как Ки и Хюндай, они устанавливают это ГБО на свои автомобили уже на конвейере. Газовые двигатели, это такси, все знают, которых у нас в Украине очень много, которые ездят только на газу. В чем отличие ГБО 5 с ГБО 4? Принципиальное отличие – форма подачи газа. В четвертом поколении газ подается в форсунки в газообразной фазе на гбо 4 всегда расход по сравнению с бензином на 15-20 процентов выше в гбо 5 вяли это все отсутствует там расход жидкого газа идет один к одному с бензином это однозначное преимущество далее следующее преимущество все знают сейчас похолодало зима и на четвертом поколении приходится заводиться на бензине прогреваться достаточно долго идет у вас расход бензина и потом через какое-то время автомобиль переходит на альтернативное газовое топливо в любом варианте, такого просто нету вы нажали кнопку старт, прошло 30 секунд и неважно там за бортом пусть даже будет минус 30 вы уже едете на жидком топливе То есть, если на ГБО-4 вам нужно обслуживать автомобиль каждые 10 тысяч километров, вам нужно делать ТО, проверять там, шланги там, и, так далее, и так далее, настройки какие-то, донастройки, то на пятом поколении ГБО-Виале у вас это раз в 30 тысяч происходит. И я вам скажу, что это серьезная экономия времени и средств. Далее, про качество бензина. То, что бензин дорожает, я думаю, уже все заметили, он будет дорожать еще больше. Качество бензина нашего, оно э, желает лучшего, да, могло быть намного лучше. Но это вообще отдельная тема, качество топлива. У нас есть видео на канале, вы, кстати, можете посмотреть, мы там сравниваем и пропан, и бензин. Достаточно серьезные исследования и по безопасности, и по многим параметрам но я вам скажу что пропан это топливо на сегодняшний день самое экологичное в мире и об этом уже давно и говорят и знают все эксперты вдумайтесь пропан бутан в 60 раз чище бензина и в 90 раз чище дизеля и все вот эти вот истории про электромобили электромобили это будущее я вам скажу это очень туманное будущее потому что по совокупности если смотреть самое экологичное и экономичное это пропам бутан а так как сейчас топливо дорожает и в Америке, причем топливо в Америке за последние полгода подорожало в два раза. В два раза вдумайтесь, там с двух долларов уже галлон вырос до 4. И точно так же подорожало и в Европе, и бензин, и дизель. И точно так же дорожает у нас в Украине и будет дорожать. Евро 80 смело переводите на гривну. И вот вам будущее, цена 95-го и 100-го бензина в Украине. И вам нужно думать уже об этом заранее. И все истории, которые будут сейчас, да, там некоторые голоса, которые скажут, да, там пропан-бутан подорожает и будет стоить так же, как и бензин, запомните, этого никогда не будет. Тогда теряется вообще весь смысл использования пропамбутана, ну и нет смысла его производить и продавать, в таких количествах а Украина это крупнейший потребитель пропамбутана в европе более миллиона тонн в год вдумайтесь в месяц 120 тысяч тонн пропам бутана уходит на автомобили. моменты технические какие ГБО 5 отсутствует редуктор шланги тасольная система вот отсутствует вот это вот все прошлое добавлю больше мы знаем с вами, чем меньше элементов в системе, чем она проще, тем выше качество и гарантия. Вы понимаете, о чем я. То есть у вас не будет всех этих историй. Зима, лето, ага, расход, там, запах газа. Надо ехать на СТО, надо ехать проверять, надо ехать проверять посольные соединения, хомуты, там э, трубки какие-то, которые рассыхаются периодически, трескаются, которые тоже надо менять. Как 15 лет назад все со второго поколения переходили массово в течение двух лет на четвертое, потому что там был карбюратор и инжектор. Точно так же сейчас складывается подобная ситуация. Тогда ГБО-2 на карбюратор, оно стоило 200 долларов всего, а ГБО-4 только появилась, оно стоило 1000-1200. Сейчас же у нас разница всего лишь в три раза. То есть 200 и 1200, вы понимаете, да, это разница в 5-6 раз. А на сейчас ГБО-4 стоит 400-500 евро, а ГБО-5 Виале, жидкий газ, стоит 1500 евро под ключ. И занимает времени установка два дня. И в принципе можно установить на любой автомобиль. Друзья, мы сегодня подробно поговорили про установку ГБО 5 поколения на американцы. Это Ford Edge из США. Рассказали про разницу между 4 и 5 Вы сами увидите и услышали все неоспоримые плюсы ГБО 5 в Виале. И если понравилось, вы знаете, что делать. Пишем комменты, если остались вопросы. И ставим лайки. Всем добра!